Почему книги не работают? Вы читаете книги, читаете и читаете, а результата не видите. Что делать, книги не работают. Первый может прочитать 10 книг и ничего не получить, а второй прочитает одну книгу и ее будет достаточно чтобы изменить себя. Ну так в чем дело? Смотрите, книги не имеют свойства менять людей. Но, к сожалению, многие думают, что раз они читают книги, то вот с этого момента будет происходить чудо. Двери сами будут открываться. В отчасти это будет так, потому что они сами прикинут это все своими мыслями. Но в реалии что дает книга? Книга дает информацию. Далее зависит от вас, будете ли вы использовать информацию или нет. Поэтому будет очень полезно, если вы будете записывать инсайты с прочитанных книг так как целую книгу вы запомнить не сможете. Существует несколько стадий чтения книг, так что обязательно досмотрите данное видео до конца. Первая стадия – это когда вы читаете чуть быстрее нормальной скорости, и вы пытаетесь прочитать большое количество книг за определенный промежуток. Впрочем, у вас это получается, в конце вы подводите итог, и получается, вы прочитали 80 книг, но не запомнили все, что было написано в книгах. И вы переходите ко второй стадии. Вы читаете книгу медленно, чтобы все запомнить. И вы за одну неделю прочитали одну книгу, хотя раньше читали три. Подводите итог, да, вы запомнили больше, чем раньше. И самое интересное, это стадия третья. Именно на этой стадии я сейчас нахожусь. Вы смирились с тем, что спустя несколько месяцев вы все равно забудете час от того, что читали. И чтобы быть сверхпродуктивной машиной, вы решили сделать чтение книги с короговоркой. Да, я сейчас очень быстро читаю, и также мне получается запомнить информацию. Одно дело, когда вы быстро прочитали и ничего не поняли, другое, когда вы быстро прочитали и все поняли. Попробуйте, и вы это окажется настолько классно. Возможно, сначала вам будет неудобно, и вы будете перечитывать абзац по два раза, так как ваш мозг еще не привык. Но потом это входит в вашу привычку, и вы научитесь читать книги сверхбыстро. И мой мозг действительно привык. Наполеон читал 2000 слов в минуту, Ленин 2500 слов, Горке 4000 слов. А теперь я назову несколько ошибок, которые вы можете совершить при чтении книг. Первая ошибка – это если вы в день будете давать чтению чрезмерно большое количество времени. Да, вы узнаете больше, но вы не сможете сделать так же больше. Смотрите, Оскар Хартман говорит, что нужно тратить на чтение книг и просмотр семинаров не более 10% времени. Да, все это приносит чрезмерно большое количество информации, но вы не станете успешным, зацикливаясь и только читая книги. Я не говорю, что не стоит читать книги. Наоборот, стоит, но в меру. Лучший опыт – это опыт из реальной жизни. Вторая ошибка – это не делать заметки и не перечитывать их время от времени. Узнали какую-нибудь информацию? Остановитесь, запишите этот инсайт, а потом читайте дальше. И каждую неделю перечитывайте все записанные вами инсайты и подумайте, как бы вы могли применять это все в жизни. Также я расскажу вам один интересный факт, чему можно удивиться. Если вы читаете вслух, то вы хорошо запоминаете, но читаете медленнее. Но когда вы читаете внутри себя, то читаете быстрее, но запоминаете меньше, чем в первом случае. Как же читать вслух? Потому что вы ведь не соревнуетесь, кто прочитает больше слов. Мы же не устанавливаем рекорд. Если видео было интересным, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь и оставьте свое мнение в комментариях. Также поделитесь этим видео с друзьями и только так вы станете успешными. Всем пока!